Итак, всем здравствуйте! Сегодня Фишерман Хунтер хочет, чтобы вы сегодня слюночки попускали. А именно от чего? Ну, короче, рис у нас со специальным соусом, рыба. И вот это вот изысканное блюдо, это называется сморчки. В офигенном соусе с укропчиком и зеленым луком. Сморчки я собирал 5 дней. Короче, насобирал где-то 42 килограмма сморчков. Мы их сейчас перерабатываем, варим. Вот вчерашние мы еще не, не до конца до перебрали. Как бы у нас вчера нормально вышло. 12 килограмм это очень-очень много. Целая ванночка. Вот. Так что, друзья, давайте пускаем слюнки. Дразнимся. Ставим лайки. Оставляем комментарии. Делимся видосом и подписываемся на мой канал Fisherman Hunter. Скоро у нас пойдут подосиновики. Всем пока.